Прямо, гляньте, даже меч. А сколько стоит? Подводная лодка интереснее, чем Подводная лодка, конечно. Да, давайте. Интересно. А, это сделаны уже? Смотри, вот их можно как сделать. И сколько стоит? Одесса второй. Давай. Разобрали все у вас сегодня? Ну что? Который час? Монеты в роллах и Обалдеть. Я таких и не видел. Ананас. Привет всем зрителям и подписчикам канала. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Напоминаю, что в видео про реакции на 10 гривен монетой проходит конкурс. И уже на этой неделе я разыграю 5 монет 10 гривен. И отправлю вам их по почте. Так что напишите обязательно комментарий под конкурсным видео. И будьте подписчиком канала. Это будет довольно длинный ролик, так что берите чай и располагайтесь поудобнее. В этом видео будет вторая часть похода на барахолку в Одессе с каналом Magic Money. Также я встречусь с каналом Дима Лаврик, он мне покажет немножко Одессы, у него канал про редкие монеты Украины. Я покажу где я остановился в Одессе и сколько это стоит, ну и конечно барахолка. Вообще, барахолка – это всегда какой-то квест и удача. Ведь можно найти что-то интересное по выгодной цене. Давайте я сделаю такой квест и в этом видео. В ролике будет написано слово «пароль» титрами. И будет два таких разных слова. И в какой-то момент они появятся. И первый, кто напишет это слово мне в Инстаграм в Директ – ссылочка на инстаграм будет в описании, получит 50 гривен на свой счет на банковскую карточку. Слово будет 2, так что получается я подарю 100 гривен. Кстати, если вы не оформили еще карточку монобанка себе, по ссылочке в описании можно оформить и вы получите 50 гривен на свой счет и я получу 50 гривен. Так что если у вас нет еще карточки, переходите, обязательно регистрируйтесь, вот такая вот получится поддержка каналу. Ну что ж, давайте переходить к барахолке. Довольно интересный выпуск. Поехали! Так, день второй. А, барахолка. Вот хожу, сейчас с другой стороны зашел, посмотрю, что здесь есть по часам интересного. От 150 до 500 гривен. Есть, такие большие шаблоны. Вот, а вы уже смотрите. Угу. Это военные подводные командирские. Сколько стоит? 400 гривен. Крутится эта штука? Настоящие как советские. Браслет кожаный. Uh -huh. Ну браслеты я могу менять. Будешь не миять. родной, да? Да, браслеты. Я могу менять с других, если вот uh -huh. хотите поставить. Браслет Почему очень хорошие. 300 гривен. Полет. Uh -huh. Вот полет с авто под заводом. Вот yeah. да. А здесь сколько? 300 гривен. А руки заводятся. Здесь uh ориенцев. -huh. Uh -huh. А какие самые дорогие тут? Ну вот адмиральские да. Это, это, это где они? Вот эти, вот, вот эти вот. Адмиральские тут не написано, да. а, ну тут просто, а, написано, да? Да. И это сколько стоят 500 такие? 500 гривен. Ага. Вот эти тоже 600 гривен. Восток. 800 гривен. А это серия какая-то была, нет? Это? Нет, это просто басня Крылова такая была и сделали статуэтку. А кто ее, че зовут? А написано, ЗКХ там. ЗКХ. Красиво. 50. А это что? А это артель такая. 30-й фото. Сколько такая стоит? 800. Ага, Интересно. Редкие, кстати. Птичка 150. Угу. Это, там, браслет киевский. Киевского типа. Да, а это это? Это это? Да, конечно. Хотел такого плана себе. Это подороже. А это тоже латунь, Да. А это латунь, это дело активировалось. А это похоже на гривну киску. Это нет, это Индия 70. Ну да. угу. Обычно в стаканчике нет? Или стаканчики каштан? есть, но только это у меня там заказали вот, человека, Оп. это только им. Окей, окей, еще раз. Обычный каштан белый. белый. Давай. Ага. И как раз последний. Ох, класс. Как бизнес идет? Так, это. Угу. Это хорошо. Держи 5 и... 10 такая возьмешь. Это десять? Да, да. А, да, вижу. Гриню. Десять Да, да. Сейчас я сдачу. А, а давай, давай отойдем. Две. Сейчас. Вот 3. Все, спасибо тебе. Угу. Угу, ну, давай удачи. Ага. Нравится? Сколько, да такая, стоит? Сколько такая стоит? Сколько а, не... Девочка. Это да, за да. гривен. 700... 300... Это ваш лоток? Это мое. Окно. Ага. Я хочу, да. Ага. Семсот могу отдать. А парень? Дела нет. Городница полторы тысячи двести Книжка сувенирная, да. латунная, да? И она, О, она достается с, с Киевом. О, блин, я, конечно, из Харькова мне бы такую с Харьковом достать было. Было бы вообще, я бы забрал бы прям сходу. О, Наверное, да. 70-е. Ну, чисто привлекла внимание, то, что такая у нее да, металка. Не, да. металл. угу. не написано, какой год. Ну, я думаю, я так прикинул уже по, по возрасту. Играл, книга. На играл да, ну, То есть, до, до распада. То есть, своей... кому-то можно подарить, если кто-то фанат. Да. Так, кто так, такой да, сувенирчик, можно сказать. Латунный Киев. Ну, я не из Киева, так что, я, наверное... Что с Харьковом есть у вас интересно? С Харькова, наверное, ничего Кубки такие прямо, ух, красота! Прямо раньше знали, из чего пить, да? Это как это ну, в Украину привезти, такие вещички, да, и кто-то даже использовал. Подстаканнички, класс, саксофон, вот, Ленин, всякие накладки, ох, это что такое, это у нас какие-то, прямо, гляньте, даже меч. А сколько стоит? Это, это для чего используется? Ну, это просто, это, это, сказать, Chupansu, его, да, да, да, все понятно. Как его зовут? Дон Кихот. класс. И сколько стоит Дон Кихот? это было тут А, колонка не Ну, Смотри, я таких долларов и не видел никогда а -а -а. У тебя есть такое? А, черные черной фабрики, нет, Друзья, я за него нет. сам дал 300 долларов Но мне кто-то сказал, кто-то Что она не настоящая Я считаю, что она настоящая Показать? Ну, ну, нет, ну если 300 долларов то мне нет, то, нет, я 300 дал Поза поза прошлой Поза, поза ну, прошлой а вот зимой 300 гривен Она не так. Но так, что я бы ни в жизни не сказал, что она да, очень, не так. И гурт, и вес. Не с... Грамм веса не хватает. Вот и есть это вот О. весы. А такой почем? Ну, с орлом? 90. 90, да. 90 гривен, да? Доллары. 90 долларов? Да, он э 880 девятого года. 90 долларов всего, когда он по каталогу стоит больше 500. Четыре. Да, я чувствую, что стали. я не взял с собой столько денег, чтобы не, затариться Доллары. я не очень дорогие. Главное, да. что молодой и жизнь еще да. впереди, когда-нибудь купишь еще чего Это я уже продаю своих, потому что он с одноклассником 71 год. Угу. Тут даже миллион Это есть. Более, Ривень. Да, дешевле, чем 300. Вот как мог Я сам дал за него такие Они деньги. же по 150 обычно построят. Нет, я не могу. Сам дал 300, я не знал. Вот, а вот такие интересные банкноты, банкноты. Ливана в Бальбеке. Это храм Бахуса. Самое сложное здесь, это в основании вот эти блоки, мегалитическая не кладка не полигональная, без 100%. раствора построили люди, как или кто, может быть, и не люди, неизвестно ученые до сих пор ломают все головы при помощи какой технологии было построено именно вот это место мало того, по этой технологии построен рядом храм Баальбек посвященный типа Баалу, а также если взять Иерусалим, то в Иерусалиме самое ценное является мегазабор, которого имеется высота да, над землей 20 метров и под землей в глубину он зарытый на глубину 20 метров и сама ценность в Иерусалиме является сам мега забор Класс. стоит такой восток угу. ну, хочется конечно побольше какие-то такие шутки чтоб... вот такие чтобы отдел на руку и пошел это что от чего это самолет это самолета какая-то вот прямо Арина. можно клад себе найти сундук с, с коробочка с ключиком с ключиком но ну, такая хлипенькая я себе взял в монетах делать можно. а патин для патина да. ящик можно взять И что он нагрузит к... туда монет. а вот смотри какая-то прям даже может даже для монет быть Кстати, тоже, да. Оп, смотри как красиво а может тут есть а может вот это посмотреть у вас а давай откроем посмотрим нам ага, смотри, какой здесь замочек. Это от сигар, наверное. И вот так раз. Ага, от сигара. Сигары, да, тут? Ну, кстати, в нем и монетки Очень можно. Дорого выглядит. Так, ну типа, если бархат какой-то сделать, монеты положить. И шумпатина будет от дерева передаваться. Ну, Но... нужно чуть-чуть его видоизменить и будет круто. Сколько стоит? 600 гривен. 600 или 100? 600. Ого. Дороговато. А вот это... Вот можно это, можно монету в падение уже купить. И монетки, и даже часики. И... Вот это, это что успешно? такое. Это... Нет, это, смотри, украинских немножко есть. Но это все копия, да? Часы. Сейчас. А сколько стоит такая статуэтка? 300. но она клейная Ага. Вижу голову. Ну вообще она такая дорогая. Потому что. Шар... Сколько оригинал такой стоит? Ну, не оригинал, а новый такой. А вот это сколько такие стоят? 1000, это под, не подводные, обычные, кар, морские, корабельные, морские. А есть подводные, понял, там 2, до 24 часов цифры пробитые. У меня канал делал, очень красиво, интересно. Они заводятся ключом, то есть там все четенько. А это что? А это сделаны уже? Да. Смотри, вот их можно как сделать. Угу. И сколько стоит? 500. Это самолетные, Да. Смотри, самолетные сделаны с подставкой. Обалдеть. И заводятся. Главное, чтобы их на радиацию проверить, чтобы они были не светящиеся, знаете, дел делать. ради да, Ради, да. И потом, блядь, уже все. Не раз, что ты купил себе такие часы. Так, ну что, туда пойдем? Как ты чувствуешь? Где тут? тут, кстати, Где тут гривны 96-го? В меди? Есть монета Украины у вас? 96-й. Медные. Медные. Сейчас, не можно. А, обычные, да? Одесса mm -hmm. mm -hmm. 2. Давай. Нема? Нет. Mm -hmm. Разобрали все у вас сегодня. Одесса 2 стоят деньги. А у нас есть деньги на такие монеты, да? Если что-то... Одесса 2 стоит хорошую сумму. Да? Mm -hmm. Хорошая. Не радует. Она стоит мне одну тысячу долларов. Стоит. Ну, если оригинальная, то да. доллары старенькие. Ага, ну что, декор для квартиры. Ну что тебе подходит под твою квартиру? Что ты выберешь свои индейцы? Или как это? Ну, ну, вот этот слоник так слоника. А, вот этот, да? Хобот опущен. А, вот этот? Мне кто-то говорил, что хобот кверху, к деньгам, и к счастью. А к книзу не факт. Да-да-да-да, их чаще, ну, это что такое, можно себе такую ложечку купить для обувания в таком стиле, да, если есть. Приборы, да. Угу. Слушай, ну это одно, 2850 на ривен, угу, класс. Я, если я в Польше был, купил масочку, такую старинную. Там где-то тысячу обошлась мне ривен. Ну вот она такая, прям интересная, Инде... ну, такой индеец. Котики с Египет. Я себе Это что такое? Это кто? Это такая, такое божество. Ну вот а. лично на дороге. Ага. А, ну, тогда... вот еще еще угу. а смотри какие я вообще это советская Конечно. не видел даже вот Слушай, у меня, у меня кат каталог здесь. я не не не не встречал Но а, она лишь. а, а часики g джишоки оригинальные или нет можно посмотреть пожалуйста потом, да? угу. а вот танковые прям ух ты у ну, меня дед... го года они уже не ставили уже не ставили да? Пищащие, да вот а, да. а это я не видел вот, такие вот это уже старые танковые у меня дедушка танкист, как раз может домой себе. А сколько стоят танковые? Какие? Ну, а смотрите в целом по ценам, чтобы можно было. Они идут по 40 гривен. А сколько они идут Там даже написано 5 дней. Завод на 5 дней. Вот это танковое, это танковое, это танковое, целое да. Стекло, то, в принципе, если ну, форм... Были танковые еще такого плана. Ну, но э, ну, это тоже авиация. Это но но более новые шу... танки да, были вот такие и большие. И только там не было один цифровой. Можно Слушай, да. Как сделано, прям ску... кожаный этот, знаешь. Вот такие были танковые. Tipo, здоровые. Такие. Они похожи на лицо но. Угу. Ну, попроще, там, типа, чтобы ничего. Видишь, четко понятно, сколько время. Сейчас блин, часы. Все палочки, стрелочки, непонятно, что это А тут вы видишь смотришь, сколько время. Блин, у меня таких не было. Может взять всех. Какие... Ну, надо понять, зачем и как их, как их дома поставить. Нужно как будто с ним, типа, сделать конструкцию. Ну, самому мне не хочется. Если бы уже готово, я бы наверное взял бы. Интегрировать монитор компьютера. А, у меня нет компьютера, у меня только ноутбук. Видим, день сейчас или ночь, да, сколько? Да. Они с номером. -го года. Они от состояния. Посмотри, они интересные вообще штука. Я видел на аукционах продавались, но обычные. Просто подводная лодка интереснее чем. Обычно. Подводная лодка, конечно. Да, они на аукционах по 200 долларов. Ездят. А открываются? Знаешь, что там типа открывается? Ага. Ага. Да, давайте. Интересно посмотреть. Подводные. Короче, монеты, монеты. А, Я вас тут чуть-чуть ага. А для чего не открываются? Чтобы менять время? Или как? Для аппарата газ-вода. Для хейтеров. Такой. Гляньте, какой старинный прямо нож. Обалдеть Документы Ударник коммунистического труда Запакованный, гляньте как сделаны Прям вообще новенькие Документы Вот, вот такая, гляньте, кто-то для себя делал Дукач Ух ты, и сзади тут тоже какая то этот Какой-то персонаж 9817 год Кто-то проносил серебро на себе и сколько такая стоит такой так угу. Класс. а можно банкноты украинский полистать посмотреть угу. вот наши все украина и видно что с оборота Есть? наши живые гроши гибко а пятерочки размер... сотка вот. О, класс Документов, там нету инструкции. Маленькая ракета. И по под заводится. И сколько он за завода так тянет, держит. Вот. Слушайте, ход необычный такой. И он звонит же, наверное, громкий. Звонит. Такой. Коробочек, к нему с какие-то гаечки, еще что там. Такой. 200 гривен. Прикоснуться можно к советским. Это какой год? 80-е или раньше? Как по вашему 70-е. Ну, тут Здесь нужно, не катать, да, да, да, Монеты, богамы. Монеты в роллах богамы. Обалдеть. Я таких и не видел. это вы привозили? Да. Приносят ананас. Обалдеть. Сколько стоит такая? А что ваша кофемолочка просит? Еще даже 30? И еще 30. Вот такие, смотрите, у меня есть 10 гривен. Да. И вот такие 10. Ух ты! Так, они разные должны быть. Так, еще, еще десятку, да, вам там? Угу. И. И вот, они все будут вам разные, смотрите. Все три десятки, все три будут разные. Вам будет в коллекцию. Все, вам тоже до свидания. Поменяй слом есть лом, медь, лом, серебро Стоп. есть лом. Надо? С это... часов, а? Павел, Павел Буре, с часов. Надо? Не, монету надо. А право, только монеты, а из просто серебро. Ну, только одна царапина на ободке, вот, вот и и все, вот, над головой. Нам головой царапан на а, а только заграничные и украинские какие-нибудь есть? Украинские. Ага. У меня есть только одна монета. Копия золотой монеты 500 гривен. А, все, вижу, Это понял. все у меня в курсе. Все, я вижу, вижу копию. Ага. спасибо Понял, все, спасибо. Украинские. Да, понял, понял. Можно показать, если можно. Ага, включительность. Вроде, вроде там сильных отбитостей ничего нету. Нет, не, не. угу. И сколько такая стоит? 350 гривен. Это оригинальная, да? Оригинальная, да, вот Это вот. А, вышивая, это вышивая. А, такая сколько стоит? Тоже 300, 350. 350. 350. Это 250. Ага. Ремешка олимпийская, 250. Да. 250. Просто дает кому-то все, что есть, да? да? Понял. Ну, я не знаю. Я... Это моей сестры мужа, она не пользовалась. Ага. То есть, с советских да, времен где-то, да? А? С советских времен, да? Советские? Сейчас проверим, как она. А что это такое за <смех> приспособление? Это ручка, да? Оно там отдельно ничего. Ага, просто... Ага, а это? С... Да. 600. Ага, красивый, такой не... необычный. — Добрый день. — А этот? этот — Ага. — О, понятно. — Вижу, Шевченко у вас сдалека рассмотрел. Можно посмотреть? — Да, конечно. Угу. — 150 гривен лопат. Ага. Подписи. А сколько стоит? — Сейчас я вам скажу любезно. Это товарищ делает цены. — Красиво Согласно, так сделал. — 400 гривен. Угу. А у меня знакомый собирает самовар. Это витрина? Это вы скупаете, покупаете или на продажу? Я покупаю и продаю. How much? Это 2,5 тысячи гривен. Танковый, 600 гривен с поставкой. Наверное, с а, да где ты до него пленку найдешь? Все возможно, если сильно захватить. Да. А, ну это не танковый, да? Или тоже... А, тут видишь, есть какие-то время... А, время полета, опять. Это вот мое детство. Ага. такой самый? Это Мало Да. Да, да. да, да. Вот, это... вот это мне пока понравился. Это на это... Домой себе, да, где-нибудь. Да, это знаете, на YouTube канал можно там подписывайтесь, нажимать звоночек. Да, да, Друзья, да, а, ну, а ну давай, позвони сейчас. Так, Magic Money, говорит эту фразу. Подписывайтесь на YouTube канал, нажимайте колокольчик и ставьте лайк. Класс. Сколько стоит? 800. Ну что, ради YouTube можно взять такой? или как Или попроще, Кстати, это с типа. Какой? Это типа с ваджурой Ох, как он звенит. Прям пронизывает, да? это жирно я бы взял вот этот Хорош... самый самый сильный из всех хороший маркетинг может звонить здесь и все подходят к тебе к твою лотку уже слышал да да такой как еще эти чаши такие да с важкой три хуя можно сейчас узнать сколько денег 13 сколько ты за нее готов отдать ну, честно, из-за того, что сейчас металл подорожал, я бы не хотел за него тысячу давать. Но я думаю, она вряд ли меньше. Закупаться стоит. не хотел Хотя бы. Хотя мы да? сейчас, сейчас. дождемся и узнаем. А не подскажете, сколько монет стоит? Вот, вот, Сколько по монетно? Ох ты-мое, полторы тысячи. За девятьсот. А за 900 будет? Полторы на девятьсот, как бы, нормально? Да? Я просто знаю, что это Одесса. Тут все сначала тысяча пятьсот, а потом меньше. А что, потом девятьсот становится? Все, же? Мы решили уточнить. Уточните, если не, ну да. Можно поторваться до такой степени. Хорошо. Может, я не с того начал? Да. Ну, важно. Ну, стоило попробовать. О, Сырья, вот как бы так. Серебро идет, таких не видел колечко. Шестьдесят четыре. В Москве у мужика. У него угу. такой магазин, короче, коллекционный. А корби, И угу. там, э, короче, инкассаторские машинки разные, все виды, такая а длинная, мою, типа, короче, смотри. прям колонна стоит. А -а -а -а -а. Именно все инкассаторские. То есть тема нумизматики, тема с деньгами связанная, инкассаторские а -а -а. машины, тема. Вот Ну это вот обычно спорая, допустим, это много. Это спортивные что-то тут какие-то. Ну, короче, я теперь ищу сам тоже инкассаторские машины. Это полосы, то, что бабки возят. И не могу найти ни одной дело. Но зато я купил КАМАЗ, себе маленький новой почты. Я себе думаю, может быть и положить а может и нет. Ну, такая цена совсем дешевая. Ну, как сказать, это и недорого, и не дешево. Просто, видишь, кант широкий, как на 95-м, 96-м. А вообще на 92-й узкий. Но это медь. И действительно видно, что медь. Интересные монеты, И здесь широкий кан тоже необычно. Клево. Ну вот это поинтереснее, что Я просто никогда не видел, чтобы прям с ремнем. И так реально их носят? Носят, да. Такой ремень прям широченный. Это антипасуховский вариант. она тема. Ну что? Э, который час и женщина говорит смотри на который час да, наверное, такой <с <с ну да а ну-ка тут конечно застежка и прям новый ремень а, все, все новое еще, еще, нуль, все, нуль, все, а. А. В момент записи на этом видео играла музыка так что пришлось удалить чтобы YouTube не забанил данный видеоролик а здесь вы видите такую композицию 12 стульев на что настоящий одесский формат наверняка в каком-то из этих стульев спрятаны драгоценности ну что ж, а дальше я покажу, где я остановился и сколько это стоит, и немножко э, также Одессы. Продолжайте смотреть. Отличное утро, где можно перекусить. Сидишь себе, такой сидишь, потом смотришь такой вверх. Думаешь, что там надо мной стоит? <laughs> а это блин автомобиль. Это реально автомобиль. Блин, посмотрите. Это какой-то. Вот так вот. Так, сказать, столов, так, ребята, давайте вкратце покажу вам квартиру Где я остановился в Одессе Довольно большая, 92 метра Значит, вот такой диван Креслица Есть карта Одессы Где можно гулять Вот, конечно, плазма Что дальше? Дальше, такая, вообще, высокие потолки Дому 100 с чем-то лет, как сказал арендодатель Вот такая кровать удобная В целом, шкафчик можно разместить, я думаю, много-много вещей. Но сколько вещей нету. Так, что дальше? Есть балкон, где можно перекурить. но я не курю, но балкон такой есть. Можно тут сушить, что-то сушить. Вот такая вот для курящих зона. Кухонька. Вот такая стильная, большая. Видите, какие стильные люстры. Вот, холодильник здоровый. Это, я так понял, вентиляция. Так, что там еще есть? Там, кажется, была ванна с джакузи. Тоже можно посмотреть. Вот такая стиралка. Ванна с джакузи. В целом, в целом вот такая симпатичная квартирка. По стоимости где-то 55 долларов в сутки. На три дня. И достаточно удобно и комфортно. Никто не взял Я сегодня. сегодня. Ага. Есть Что-что? Тернополь. Давайте, а вы Давайте. Может вы знаете 100%. где 100%. у вас. Ага. ага, ага. Это в этом районе. Ага. Посмотрите. Ага. А Иринышки. какие-то. Краков. А вот Харьков. И шо почем? Вот Харьков. Так, смотрим. Это... Вот Харьков. Вот Вокзал Харьков, наш, да, ага. Харьков здесь. Это, это немецкий, да? Нет, это. Они писали на английском ага. языке, плюс на русском. Ага. Это тоже Харьков. Угу. Это собор Почему такие? Значит, вот это 10 долларов угу. вот подписано. Угу, угу. Сейчас я, я посмотрю, как оно мне нравится. А, а, это а не уже Харьков, вот. все, то есть совсем мало. Да, вот Харьков, угу. Харьков. Угу. Это Харьков, все. И понял. все. Итак, ребята, Ночная Одесса, я здесь не сам, а с блогером, у которого почти 100 тысяч подписчиков. Скажи привет, Дима. Кто, кто здесь? Ну, я не буду вам показывать его, но вы его можете услышать, наверное. сейчас нормально с ними, это ненормально. Куда мы идем? нормально А, мы Дэнсис идем. Вот такую ночную Одессу показал мне Дима, довольно прикольные ребята выступают прямо в центре города, на самом деле, я думаю, в ваших городах тоже такое есть, особенно если они более-менее туристические. Ну что ж, друзья, на этом часть про барахолку у нас завершается, возможно, стоит сделать мне какой-то отдельный ролик по прогулкам по Одессе, если это интересно, пишите, я такой смонтирую. Всем спасибо, кто зашел, посмотрел. Участвуйте в конкурсах на канале. Пишите как можно больше комментариев. Подписывайтесь на канал. И всем пока, друзья.